Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео я покажу, как сделала вот такую полочку подвесную, своими руками. Здесь у меня макраме. У меня уже есть а, плетение кашпо. Я снимала и у меня, если кому интересно, можете зайти посмотреть на мой канал. И вот сегодня решила показать вам, как я делала вот такую полочку. То есть я покажу вот такой рисунок, плетение вот такого рисунка. Кисточки я уже показывала, как я делала. То есть здесь ничего сложного нет. Все из такого, из подручного материала сделано. То есть обычно веревка идет, то есть вы можете использовать любые веревки, вплоть даже до бельевой. По цвету тоже, какие вот, что хотите, в принципе, можете использовать. Здесь самое главное, идет вот ветка, за что да, начинается плетение. И все, наверное. И вот здесь вот э, любую, вот, ну, у меня вот нашлась вот такая вот досточка. Вы можете использовать, конечно, круги какие-то, полочки, там специальные какие-то можно полочки. Здесь просто обычная, как бы, да, вот эта вот досточка, ее, конечно, следует в дальнейшем облагородить, потому что у нее, видите, не обработаны здесь края, и она мне, в принципе, по цвету не подходит здесь, то есть желательно, если так в интерьер, то белый цвет очень хорошо подойдет. Что для этого нам нужно? Вот такая какая веточка такая, довольно таки толстая, чтобы она не переломилась, потому что на полочку уже можно поставить и горшечные э, кашпо с цветами, то есть она выдержит, она довольно таки прочная получается. То есть вот такая ветка толстая и нитки и все и руки, конечно же, и ваша фантазия. Ну, нужно, во-первых, закрепить вот эту веточку, Но я буду использовать вот так спинку стула. И сильно плотно не надо, чтобы можно было просунуть там нитки. Вот так вот. Так, это будет, наверное, вот так. Ну, вот это повыше чуть-чуть надо. Это для того, чтобы начать плести. Теперь для данной полочки требуется 20 нитей, вот чтобы вот этот рисунок сделать в середине, 20 нитей по 2 метра я использовала, каждую нитку. В общем, отмеряем 20 нитей по 2 метра. Я точно такую же полочку делать не буду, но я вам покажу для примера. То есть вы берете, я уже сказала, 20 нитей, по 2 метра, а я делаю половину узора, я беру 10. 10 нитей, 10 нитей я отрезала, а вы 20, не забывайте. И теперь я буду крепить это все на Нет. И начинаем вот так продевать. Ну вот я продернула ниточки, у меня их 10, а у вас должно быть их 20 штук, чтобы получился такой красивый узор, который я вам показываю. Теперь берем 4 нитки, убираем вот так вот, отходим в сторону, вот эти две ниточки, из этих двух ниточек берем одну ниточку, ее просто держим и начинаем. Вот с этой первой ниточки завязывать красивые узелочки. То есть это получается, смотрите, вот эту нитку держите, а вот эту вот так обхватываете ее, и вот таким образом получается вот такой узелок. Их нужно сделать два. То есть смотрите, вот эта нитка, она остается, можно сказать, неподвижной, да? вы ее просто держите, работаете только вот этой ниткой. Вот так делаете нахлест, вот так вот. Продергиваете ее, видите, завязываете. Сильно не нужно затягивать, но и сильно слабо нельзя. То есть, тут нужно такое сделать, чтобы красивые узелочки были. И также вот эта нитка остается у вас просто в руках. Работаете теперь вот этой ниткой. Здесь же у вас 4 было. Вот, видите, третья пошла. Также делаете: нахлест, вот сюда продергиваете и вот так завязываете. И еще раз то есть вы должны здесь такой знаете такой ромбик да будет то есть держите опять вот так вот видите вот вы должны вот так вот ромбик сделать берете следующую нитку также делаете вот так нахлёст продергиваете ее под и вот так вот и еще раз в общем нужно делать всегда таких вот два узелочка и последняя нитка. То есть, это получается нитка, вы просто ее держите. Вот видите, как получилось. То есть, вырисовывается в такой ромбик. Теперь берем шестую нитку. Она у нас получается, мы ее просто будем держать, чтобы у нас получился вот сюда вот ромбик. И теперь работаем вот этими четырьмя нитками. Берем вот эту нитку. Делаем вот так вот нахлест на эту нитку. И вот такой узелок завязываем. И вот сюда продергиваем. И еще раз. То есть, чтобы получился красивый узел. Вот. Теперь берем следующую нитку. И то же самое. Получается, смотрите, вначале под заводите, потом над этой ниткой. Вот так вот узелок здесь делаете, продергиваете. И вот так вот завязываете. Вот эта нитка, она просто, вы ее держите, она вообще не участвует. Она только участвует для того, чтобы ее красиво вот так обвязать. Теперь под, потом над делаем. Вот здесь завязываем узелок, продергивая, И также по два узелочка, чтобы был красивый ромбик. И следующее. На такой ромб у нас ушло... 10 нити. Теперь продолжаем делать с, соседним, с соседними нитями. То есть мы делаем тоже под ромб такую заготовку. Берем, вот смотрите, берем в середине вот эти две нитки вот так разделяем. Это пойдет сюда, это пойдет сюда. И теперь берем вот эту ниточку и вот так обвязываем ее. Как бы обкручиваем. Раз, два. И следующая нитка пошла. То есть это главное понять технику. А вообще это делается очень просто. И следующее, По два. Всегда по два. Чтобы было красиво. И еще раз покажу медленно: вот эту берем нитку, мы ее просто натягиваем, видите, вот под углом это, вот и берем и обвязываем ее. Раз. А у вас должно получиться 4 таких. То есть дальше продолжаем. да? Теперь в ромбе в этом, в будущем берем, оставляем две нитки с этого края. Две с этого. У нас получается здесь четное количество 6 штук. И теперь их делим по 2. Вот так вот. Теперь завязываем узел. Вот смотрите. Вот так на середину кладем. Вот так. Потом берем вот эту нитку. И как бы завязываем вот такой узелок. Теперь в зеркальном повторяем. Вот эту кладем сюда. Это делаем обхват. Вот так вот продергиваем. Серединные две ниточки. И вот так вот затягиваем. У нас должен получиться в середине ромба вот такой красивый узелок. Смотрите. Теперь мы его делим пополам. Три нитки у нас уходит вправо, влево. И три нитки у нас уходит вот одинаковое количество. Вот чтобы не запутаться, вы можете вот эти нитки вот так вот перекинуть, чтобы не запутаться вам в нитках. Вот. И начинаем теперь от ромба делать вниз. Теперь берем вот эту нитку. То есть мы должны вот так же ее увести. И начинаем плетение завязывать узелочки смотрите вот это держите а вот той ниткой начинаете делать красивые такие узелочки так раз два всегда по два вот теперь следующую вот видите уже такой ромбик вырисовывается И последнее. Теперь возвращаем эти нитки, которые перекидывали. Берем вот эту ниточку и начинаем также завязывать вот такие утилочки. Так, раз. Два. Теперь берем следующую. А два вот так вот делаем и вот еще одна осталась вот видите уже вырисовывается вот такой ромбик красивый и теперь Берем вот эту ниточку, допустим, и делаем также два узелочка, чтобы нам э, вот так вот закрепить их между собой. Вот видите, такая красота получается. Ну, он так вот расправится. Вот такой рисунок. Теперь продолжаем с этими нитками. Так Здесь также завязываем узел. Вот так вот кладем на две средних нитки эту под ними вот так вот вытягиваем и стараемся завязать вот такой узелок и потом в зеркальном также делаем все. вот такой красивый узелок делим пополам Здесь 6 нитей, делаем пополам, 3 уходят влево, 3 вправо, эти перекидываем, чтобы они не запутаться и начинаем, берем крайнюю нитку, вот так нам нужно да, сделать и начинаем их завязывать, такие узелочки. Вот так у нас получилось. Я сказала, что я такую полочку уже не буду повторять вязать, просто показываю вам рисунок. То есть у вас должно быть 4, 4 ромба на вашей ветке. Теперь делаем, берем, ну, допустим, 3 таких. Просто Давайте с середины начнем, чтобы вам понятно было, что я хочу сделать. То есть я хочу здесь завязать вот такой вот узелок. То есть у меня получается здесь три по три нитки я беру и сейчас объясню. Вот так вот, как бы в шахматном порядке. То есть я их связала, то есть у меня получается здесь 6 нитей. Я три-четыре нитки делаю в середине, а вот этими вот делаю вот такой узелок. Получается так. И теперь берем с этой стороны. С этой стороны берем. То есть получается как бы здесь такой, как бы не полный такой, да, как бы узелок. То есть я получается так вот. вот такой вот сбоку получается. Вот так. И теперь берем также вот эти три нитки и делаем с этого края также. То есть я просто две нитки обхватываю вот этой крайней ниточкой и делаю вот такой вот просто узелочек здесь вот можно вот так вытянуть ее вот так получается видите такое уже ажурное получается и теперь также берем здесь получается на один ромб у нас уходит 10 нити то есть можете перепроверить вот. Раз, два, три, четыре, пять, вот десять. То есть нам нужно сделать еще один ромб. Можно вот эти вот ниточки также перекинуть, чтобы не запутаться. И теперь ровное количество делите пополам. Берете ниточку и делаем ромб. То есть вот эту ниточку мы будем сейчас обматывать. Делать ромб. И следующее. И нужно при этом плетении главное внимание еще уделить, чтобы у вас было одинаковое расстояние, чтобы было красиво. вот видите ром пошел теперь берем вот эту ниточку берем вот эту нитку и начинаем вот так вот во внутреннюю часть их вот так плести и я уже говорила внимание нужно обращать чтобы вот эти ниточки все были одинаковым расстоянием чтобы красивый был рисунок Вот видите, какие кружева уже получаются. И берем последнюю ниточку. Вот видите? Теперь также делаем узел. То есть у нас две крайних, вот так вот, по две убираем. Внутри у нас 6. И делаем также узелок. А внутри ромба. Сильно не надо затягивать. И теперь зеркально. Вот два завязываем по два вот так узелка. тоже смотреть чтобы внутри тоже было все ровненько от этого будет зависеть ваши ваши кружева И теперь закончим, то есть также берем вот эту нитку и начинаем. видите какая красота получается и теперь проделываем по всему рисунку то же самое Вот так вот получается, и теперь делаем вот такой большой ромб, то есть берем в рисунке вот эти крайние нитки, то есть вот видите, от ромбиков сюда, и их вот так вот перехлестываем, то есть вот эта нитка, ну можно ее в принципе за так вот завязать, просто завязать, ну вот так вот ровное, чтобы расстояние было, так, допустим. И теперь берем вот эту нитку и начинаем работать. То есть у нас получается, вот здесь должен получиться такой большой ромб. И все то же самое, то есть начинаем здесь тоже вот смотреть, чтобы одинаковое только расстояние было везде. И вот таким образом начинаем плетение. Я просто оставлю сейчас две крайних ниточки здесь и начну продолжение плетения. То есть беру вот эту ниточку также и с этой стороны теперь у нас должен получиться красивый ромб внутри. В середине теперь нужно завязать вот такой красивый узел. Вот. Я вот выбрала вот так вот. То есть основные ниточки у нас в серединке остаются, а вот этих вот три ниточки справа и слева я вот завязываю вот такой красивый узел. Видите как? Теперь у нас здесь получается здесь три, здесь три. Теперь вот эту середину мы делим тоже пополам. Получается тоже, видите, 3 и 3, вот, с этой стороны 6 и с этой 6, то есть, чтобы продолжение плетения, нам же ромбик нужно закончить, вот эти нитки, чтобы вам не запутаться, ну, как бы вы можете их просто куда-то, да, например, убрать, так вот, или перекинуть, если они у вас длинные, то перекинуться, у меня они не перекидываются. Теперь будем заканчивать наш ромбик, красивый, большой. И вот так по порядочку. Так, ниточки берем. Вот такой вот узор получается а у вас должно уже здесь быть в середине вот такой ромбик а вот здесь поменьше и здесь просто кисточки кисточки тоже делаются очень просто сейчас я вам покажу вот из моих просто отрезаете такую ниточку так уберете вот здесь держите вот так вот ее перекладываете, чтобы потом можно было сюда узелок-то сделать. И просто так вот начинаете перевязывать. Так вот потуже можно делать это все. Ну здесь потом все это выправится. И вот так вот просто накручивать. И потом нужно будет продернуть вот в эту петельку, которая осталась. Вот ее просто вот так продергиваете сюда и так держите хвостик, а вот эту вот так вот протягиваете. Это потом уже никуда не денется, потом эту можно обстричь будет. И здесь кисточки тоже также вот так вот, например, обрезаем. Вот видите, какая красота получается кружева теперь можно их поправить вот так вот такие красивые вот я вам показала вот серединную часть можно сказать видите вот здесь вот два ромба идут и вот этот ромб идет а вам нужно все-таки связать еще вот еще с двумя ромбиками по бокам и сейчас я вам покажу как я делал тоже за таких же ромбиков вот такую вот красивую которая идет для полочки здесь вы уже должны у меня здесь по 4 метра а по 4 метра получается 4 нитки 4 метра то есть нам надо же продер, продернуть туда полочку будет и вот здесь такие кисточки но вот эти кисточки я уже дополнительно еще делаю чтобы они пушистые были. то есть я вам сейчас покажу как я делала вот эту часть то есть у вас получается 4 нити берете по 4 метра. То есть длина нити зависит от того, насколько вы хотите. Допустим, подвесную полочку иметь длиной. То есть, на ваше усмотрение. Это вот у нас идет конкретно уже для полочки. И также делаем, раз ромбики, также делаем. То есть, мы берем... Вот крест перекрест, я их сделаю. То есть, вот эта ниточка пойдет сюда у меня. А это сюда. То есть, получается, мы будем оплетать тремя нитками. Есть, Можно даже пока не путаться, можете вот так перехреснуть потому что вы будете знать, что она пойдет вот сюда. И также, таким же, такими же узелочками, в общем, плетень, плетем ромбик. Но там переход просто будет по-другому сейчас я вам покажу так теперь берем эту нитку и начинаем завязывать туда вот во внутреннюю часть И также вот ее продолжаем. Можно даже не с этой стороны, а вот с этой стороны. пойдем. Вот То есть нужно сделать ромбик. Теперь вот эту нитку также продолжаем оплетать. Мы пошли сейчас сюда, вот так. Непрерывно, да, получается. И вот эти ниточки теперь сюда. Получается. Теперь берем вот эту вот ниточку и начинаем завязывать теперь в эту сторону. Главное, чтобы вот эти по бокам смотреть чтобы они были одинаковыми и также продолжаем то есть берем сейчас крайнюю ниточку и начинаем ее также И вот таким образом нужно плести, то есть с одной стороны и с другой стороны. Да, вот под полочку такие подхваты. Очень, кстати, красиво смотрятся, Они крепкие довольно-таки будут. Но они должны длиной быть ниже, чем вот этот основной ваш кружевной узор в середине. Как вот у меня, видите, вот, допустим, этот узор. А вот это плетение получается ниже. То есть вы потом завязываете хорошо. И получается делите пополам ниточки. То есть идет ровное количество в одну сторону, ровное количество в другую. Здесь делаете такой же узел. Он очень крепкий, этот узел. И просто туда можно вот такие сделать отдельные кисточки и пришить просто их и все, и они очень красиво, декоративно смотрятся. Как делать эти кисточки, можете зайти на мой канал и посмотреть, у меня есть видео, как я прила кашпо и я делала вот такие кисточки. На первый взгляд, конечно, кажется, это все сложно, но главное здесь понять технику, да? и в принципе это очень легко и быстро получается. Так что говорите, дерзайте, увидимся в следующем видео.